Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Утка – это вкусно. Утка в качестве основного блюда праздничного стола – это красиво. Но утка ощутимо дороже курицы. А мяса на ней не сказать, чтобы ошибка много. Да и задача разделать утку так, чтобы гостям достались более-менее равномерные куски – та еще задача. Предлагаю свернуть из нее рулет, нафаршировать мясом. И так выкрутиться из положения. Список продуктов в конце ролика прочитайте. Сначала отрежем все лишнее. Рубить буду на пластиковой доске, чтобы не раздолбать деревянную. Голову. Лапы. И крылья. А Теперь начнем разрез по спине и вперед тонким, острым, гибким ножом. Филиннико Самура прекрасно справится. Вот такая основа классная получилась. Под шкурой много жира, и чтобы он лучше и быстрее вытапливался, надо поработать вот этой какой-то классной штукой. Теперь приправим солью и перцем обильно от души. И займемся начинкой. Здесь у меня фарш говядина и хребтовое сало. Кутки на мой взгляд отлично подходит зеленое яблоко. Его надо натереть на терке и к фаршу. Набор пряностей для фарша выбирайте на свой вкус. Я буду использовать сухую имбирь, лук, чеснок, черный перец, зиру, корицу и соль. И зелень обязательно добавлю. Кинзы. Мне кажется, такой фарш будет в тему. Впрочем, вы конструируете содержимое этого рулета на свой вкус. Ну, теперь все смешать. Все, можно приступать к сборке Рулета. Фарш сюда эдакой колбаской и свернуть если у вас есть время то хорошо бы такой вот рулет плотно завернуть в пищевую пленку так вот скрутить как конфету чтобы он уплотнился и убрать в холодильник часа на два то и на 3. он тогда будет более аккуратный плотный и ровный так сначала апельсин подготовлю вот как апельсина нонсенс Хотя лишнего времени нет, поэтому буду выкручиваться. Вниз бекон, на него рулет, и сбоку тоже бекон, ну, а сверху апельсин. И все это надо постараться теперь плотно увязать. А теперь запекание. Что касается времени и температуры, каждая духовка дурит по-своему. Я к своей приноровился более-менее, и в моей духовке вот этот вот рулет будет запекаться так: 2 часа при 170-180 градусов под фольгой. Потом фольгу убираю и еще там 15-25, может быть, 30 минут до зарумянивания. Нагрев верхний и нижний. Ну, вы свой духовку лучше меня знаете, поэтому корректируйте режим при необходимости. Ну, вот теперь ждем. К этой утке у меня на гарнир будет картошка. Но чтобы она была с пылу, с жару, я начну ее заниматься через час. Тогда же и соус приготовлю. Картошка варится уже в подсоленной воде. А я занимаюсь соусом. Опять понадобится апельсин, и не один, и цедра тоже пригодится. И мне нужны дольки без пленок. Их просто вырежу острым ножом. Кроме того, и апельсиновый сок понадобится. часть его надо смешать в холодном виде с крахмалом небольшую луковицу мелко порубить и вытопившийся утиный жир буквально ложку больше не надо нем толкают с поджарю до прозрачности румянить не надо лучше если это будет лук шалот с ним вкусоса будет такой более мягкий отлично пора добавлять апельсиновый сок это чистый без крахмала цедру сюда и Маленький кусочек палочки корицы. Сейчас довожу до кипения и оставляю буквально одну минуту. И теперь вынимаем и цедру, и корицу. Дольки апельсина и сок с крахмалом сюда. Все, доводим до загустевания. Кстати, добавить чепутку красного острого перца пора. Можно пробовать. Мощный а, апельсиновый горьковато за счет цедры, сладковато за счет э, лука, э, вкус с таким легким, легким, легким ароматом корицы и острота. Причем острота? Она не обжигает рот, нет. Вот попробовали соус, да, и так накатывает мягкое тепло да, по горлу. Так работает красный перец, мне это очень нравится. Сейчас на этом этапе вы можете выправить соус на вкус, добавить, в зависимости от того, какие у вас были апельсины, либо больше кислоты. Лимонный сок можно положить, допустим. Либо больше сахара, если они достаточно сахарные были. Короче, творите, выдумывайте. Я же ничего добавлять не буду. Сейчас он еще немножечко подостынет к тому времени, когда мы будем утку подавать. И еще сильнее загустеет. Это очень вкусный соус, и он идеально подходит на мой вкус кутки Так, картошка уже сварилась. Важный момент. Надо едать дать постоять в дружлаге минут 5-7, чтобы вся лишняя влага ушла. Не только снаружи картошки, но и сама, она тоже немножко подсохла. Я пока отберу, вытопив утиный жир. Картошку сейчас буду в нем запекать, будет обалденно. Вот так. И перемешается. Я хочу, чтобы каждая картофельна была смазана этим жиром. Теперь сюда чеснок дольками, прям в шкурке. И тимьяном присыпать. И в таком вот виде убираю в духовку. Кутки, короче. Все, теперь будет стоять до готовности и картошки и утки подрумянется. Два часа прошло, пора снимать фольгу и теперь уже румянить утку. Нужно, чтобы она красивой на столе была. И можно тогда приступать к трапезе. А ночное, как-то не странно, с картошки. Обожаю такую картошку. Она сначала отварена почти до готовности, а затем э, запечена с жиром. Не обязательно, кстати, такой жир использовать. Можно и растительное масло пахучее. Тоже получается очень классно. М -м -м. Обалденная. Обалденная картошка. Так, теперь мясо. Мясо. Вот этот вот кусман. Ну, Ну-ка. Очень нежное. Очень вкусное мясо. М -м -м. Так, ну а теперь фарш. Та самая обманка, которая позволяет нам увеличить количество белка э более дешевого продукта, запихав его в более дорогой вместе с соусом. М -м -м. Я считаю, для праздничного стола прекрасно. Вообще, к жирной птице вот этот соус апельсиновый очень классно подходит. Его можно разнообразить. Можно добавить, к примеру, не только корицу. Можно добавить имбиря немного, тоже будет очень интересно. Можно добавить гораздо больше острого перца. Можно даже кардамона немного. Но с кардамоном главное не приборщить, потому что он слишком все-таки своеобразный аромат имеет. Фарш. Фарш. Тоже можно положить больше имбиря. И можно даже свежего добавить, будет отлично. Можно острого красного перца, чили перца, но стругать, если вы любите острые добавить. Короче, это классное блюдо, и это классный способ из э, не очень большой птицы получить такую вот рулет, такой батон, который может накормить целую кучу гостей, и каждому достанется такой вполне себе приличный кусочек. Так что готовьте и наслаждайтесь. Напоминаю, по промокоду ФРЦКОМ вы можете получить очень приятную скидку. Я сегодня... Где он у меня? Да, вот он. Я сегодня разделал Птичку. Вот этим вот классным филейником от Самуры. Таким, смотрите, такой. О, гипсика какая. Обалденный, очень острый, очень классный. Самура Pro S. Классные ножи. Пользуйтесь скидками и творите на кухне. Огромное спасибо за компанию. Спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Не забудьте колокольчик нажать, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят по понедельникам и пятницам. Вот уже несколько лет. Всем пока!